Смотрим Карину и ее вань. Теперь я знаю, о чем вот эта песня. Хорошая песня. О чем она? Как не об этом песне. А о чем? О ну чем? да, есть женская группа Серебро. Да, серебро на лицо. Серебро на лицо. Она это и сделала. Сегодня в 12.10 новое Посмотрим. видео просто пушечное, поэтому обязательно заходи, ставь лайк. А у Карины все видео пушечные. Смешные и социальные. сохраняй, а за самый мощный комментарий я отправлю тувушку. Это наш специальный корреспондент Евгений. Евгений? Тот же вай. Очень здорово. Сторис. И сейчас он упадет от киллера. Евгений! Бух! Бух! Ну падай, женек-то! Падай уже! О! На, я нос себе не разбил! И киллер убежал! Бля, ебать, смотри, как парень исполняет, нихуя! А? Позовешь Эдвару Билла, и он через слово мат! В сторис в своем в Каринином сторис все мат Селиндион поет обалденная песня Блять мужик как баба выглядит блядь. Да ты попутал это Кариночка на мотоцикле Все девочка Че, блядь? это же девочка правильно говорит это девочка это наша Карина на тебе, gracias, на тебе. тебе. Чемой? Проехали со мной в Италию, жить в моем доме, когда-то на яхте. А зовут тебя как? Аберта. А есть Ама. Правдив... А, а еще исправдила. Амалбер. А Кариночка узбек, это чувствует, что это узбек. Правда, он не похож на него. А я смотрю пловом запахнет. Не свои узбекские сказки, кому другому рассказывай нахрен. Давай. Я а что узбека пловом пахнет? На тебе! Ну и смотрим, Карин, вай, новый. Жива была Кариночка. И побежала к машине. Здрасьте, 1905 года 16. У вас сейчас экзамен. Интересный. Интересный, чувак. Да я всю ночь готовилась, вообще не выспалась. А, ну так отдыхайте нам еще долго ехать. О, круто, спасибо. И поехали они куда-то. Откуда он знает? Она и не похожа на студентку то Извините, а мы где? Скоро узнаешь. И повел этот повез этот водитель. Кариночку в лес. Я бы тут сарать начал сразу, если меня так сказать, сказал. Сейчас узнаю, скоро узнаете. В яме. Доме да везете? Закрой рот, сиди смирно. Да у меня брат полицейский, он тебя найдет. Вези. Угрожает маньяку можно что-то угрожать, но он ее пошлет. Подальше. Я не обратно! Подальше в багажник. Пошлет. Меня внимательно, я оперупал на Ах, вот ты кто, ты милиционер и ты для этого ее сразу схватил, господи, но ну не так же делается. Надо нормально подойти, нормально спросить, а не хватать девушку, блядь, за руки, за ноги. Мочинин Семенов, сотрудник твоего брата. За тобой охотится маньяк, которого мы ищем уже два года. Так не делается. Нужно нормально подходить девушке, нормально объяснять заранее. Чтобы она не орала. Сегодня он целый день следил за тобой, ждал, пока ты выйдешь с экзамена с универа. Ты села ко мне в машину. Когда человек бородатый, на маньяка похож. Это, конечно, может быть неправдой. Он преследовал нас. Но сейчас мы сядем. На ёпта! И этот человек просто упал от пули. Назначь. На, на асфальт. Держу. Сзади оказался этот маньяк. Вот так вот все и закончится. Да. Ха-ха-ха. Меня... Они концовку не написали. Маньяк выстрелил. И все, и Вань закончился. Добрый, ха -ха, Кто писал сценарий? Я. Сука уволен! Ха-ха-ха, Женщика, ты уволен! Будешь нормальные вайны писать. И себе, и коренечке. Она заплатит. Она богатая тетка. Она заплатит вам всем по сто рублей. Такой вайн. Ну и смотрим, да, сторис. Вот. Ви <звук> машины подъехали, и она что-то нагибается. Интересно, что же будет дальше? <звук> Ха! А другая тачка... А! -а, -а. <звук> Отверчку! Отверчку она доставала. ⁇ -мо ⁇ между ног у Давочки. О, я ее искал. Спасибо, что нашла. Вот такие дела. Пранк от Давы. Своего брата. Когда в виде Вайна. А Дава поет свою новую песню. Миринда. По-моему, по я, может, ошибаюсь, но, по-моему, песня это была уже. Релиз трека, блять, а до этого что было? Песня тоже была. И один и тот же магнитофон у него, бумбокс, Да, певец певец. Большой буквы. Вот он показал бы, показал бы, как он творит, как, с... как записывает эту песню. Еще какими прибоды? Они а просто в запорожце с бумбоксом поет свою песню. Маэстро, что по музыке? <связь> Неплохо танцует. Вот я говорю же. Показал бы, как песня творит, как он песню эту творит. Обалденно. Просто обалденно танцует и поет. Под бомбокс. Как дела, говорю? А я открою хуёво! Она не открывается, если не нажать. Ха-ха-ха. Снутри багажник, наверное, открывается же все-таки. Я думаю. Самое интересное, у него есть кнопка выключить, но додумываются не додумывается. И матом с багажника. Братва, уже финал сегодня в 21.45. Лиги наций играет Португалия и Голландия. Пропустить нежелательно. 1xbet. Быстрые выигрыши. 1xbet. Такой матч, ребят. Обязательно к просмотру. Если ставите, то ставьте с надежным букмекером 1xbet. По проводку Дава бонус в размере 650 рублей. Свайпай! Ребят. Дождались! Наконец-то! Завтра вечером, ребят, будет поздно выходить мой трек Милин, до которому долго так ждали. Так и покажи, как ты его творишь, этот свой трек. Ребят, я его исполняю вместе со своим братишкой, ребят. Братишки. Если хотите ознакомиться с его творчеством, ребят, свайпайте, слушайте его трек. Завтра будет жара. Дарина, Карина обещает жару в вайне, Дава обещает жару в вайнах и в песне. Смотрим. День будем ну, не Мы так много вот. Давай обещание себе, Карина, что будет ездить на велосипеде. С велосипедом не нужно разговаривать, это дошевленный предмет. Он не понимает, что ты говоришь. Алло? Да, ехать надо срочно, да? Братан, никак не могу не прости. На нем можно вообще не кататься. И он это не. он и не обидится. Велосипедик-то. Да, да, да, я выищу. Да блин, да мне нечего надеть! Да я толстые и страшная. Ничего ты не страшное. Ты веселая и задорная. Сука! Да что такое-то, а? А ну подожди. Ой, бля. Езжай-ка ты к маме на недельку. Иди-ка ты на, Ха -ха -ха. на два дня. Вы меня Ха -ха -ха. спрашиваете что парень в последнем видео. Собственно говоря, вот и сам парень. Евгений Ершов. Обязательно подпишись и посмотри, потому что у него очень крутой контент. А еще он раздает... Лайны делает. Богатый человек. Лайны делает. Один раз в месяц. Может быть, два раза в месяц. Крутой контент деньги своим подписчикам. Заходи ко мне, я жду каждого. Я даже так умею. Писать хочу. Ну иди сходи в кустики. Я боюсь, там животные. Да там никого нет, иди не бойся. И вышел Эдвард Билл. Непонятно как. <плодисмент> Страшно. Диан, мне кажется, это не Мальдивы и он тебя на Да нет, Мальдивы, что не видишь? А что, погнали купаться ибо а всё нет. нахуй? Вот это любит очень молодежь. Через слово мат, через слово, очень здорово. Шампанское, всем, всем шампанское! На тебе, вы в воду Это смешно, жену в воду. Смотрим сторис. Очередной пранк от бдавы. Дал подножку родному брату, в который упала монетка. Вы слышали звук? Него, видимо, видимо, очень, по очень позорно поднять монетку свою, которая упала на пол. Очень позорно. Это смешно очень. Свою монетку поднять. У всех же есть фотки, за которые им стыдно. Вот у меня они тоже есть. И сегодня я их залью в свой телеграм-канал. Поэтому свайпай и смотри. А еще там будет розыгрыш сегодня на 50 победителей. Поэтому не упускай свою возможность. Свайпай и подписывайся на мою телегу. Йоу! Подписывайся на Карину телегу. А фотки вот я скачал. Мы смотрим их. Вот такие фотки. Вот, видимо, маленькая. Вот Карина такая. Вот ее можно сразу узнать. Самая маленькая. Лесной бор. Зеленый. У Карина в детстве. Очень здорово. Язык показывает подруга. И задумчиво сидит в кресле. Очень красиво.